Всем привет, на связи мистер Офисер, и сегодня мы продолжаем играть в Лару Кругов. Ну что ж, сюда прыгать наверное, я сегодня не буду, да? Хотя... Не, мы этого делать не будем. Возвращаемся обратно. Нам нужно якобы идти туда, давайте так и сделаем. Единственное, что я хочу еще глянуть, это... О, видите? Поглядеть, что у нас тут еще может быть. И... Ли вода? До сих пор я тут ничего не могу сделать, да? Я верю, что если это правда, ради этого стоит рискнуть жизнью. А трените за это готова убить. Это значит, нет, нет. Когда я взяла ключ, я ощутила силу. Которая меня куда-то Неплохо. Она реально... Так, ну тут я тоже прыгать не буду. Потому что как мы потом сюда будем забираться? Давайте пойдем туда, куда наш друг хочет. Скоримся немножко. Опа, опа, опа. Да. Она пропала, когда Домингес забрал ключ. Ты уверена, раз она такая мощная? Уверена, уверена. Кувак яку. Ладно? Да. Отлично. Знаешь, все это ради мести, я бы понял. Ты уверен? Разве тебе не хочется сейчас оказаться там, где тепло и сухо? Выпить пиво, пофлиртовать? Еще как, ты не представляешь. Но все равно я бы понял. Дело не вместе. Ну что, изучаем хитрость ворона. Улучшенный инстинкт выживания автоматически посвечивает соседние ловушки. Отлично. Но ну, это все делалось, как вы понимаете, для очарования ворона, который мы откроем в следующий раз. Для этого нам нужно три очка. Так, а тут у нас... о, -о, -о уже интересно... Прочная металлическая кирка, помогающая лазать по скалам. Ледоруб. Оу, это та штука, которая нам поможет открыть ту пещерку. Интересно. И рукоять страха. Мы можем либо ту, либо ту. Примитивный предмет, который для того, чтобы лазить по горам и драться. Оружие для рукопашного боя, позволяющий чаще... И сильнее оглушить врагов. А, вот вопрос. Что лучше? металлическая или тут <смех> из палочек сделан? Конечно, из металла лучше будет. Так, тут нам, смотрите, говорят, что мы можем улучшить наш самый лучший лук. Или это не самый лучший лук? То парики. Но это лук, который, по крайней мере, сейчас у нас так если мы это можем сделать давайте сделаем здесь мы можем вощеные тетива то есть сейчас у нас якобы ее нету а теперь будет повышать плавность и скорость натяжения тетивы но либо мы можем сделать оплетку тетивы кожаная оплетка Центральной части тетивы уменьшает нагрузку на пальцы, позволяет дольше удерживать лук натянутым. Давайте сначала вот эту штуку сделаем. Да, я уверен. И у нас еще доработанная рукоять есть. Так, тут снизу что-то меняется, да, и сверху. Дополнительное повышение прочности и удовольствия в рукояти позволяет дольше удерживать лук натянутым. Да, для натяжения сделаем, потому что, ну, вдруг придется прям долго натянутым держать. Ну и вощеную его мы все-таки тоже сделаем. А каким образом мы можем уровень повысить этого лука я так и не понял если мы это сделаем мы сможем сделать полка желобу я так и не понимаю только а вон она где появляется ну что ж как-то так это это теперь супер пупер лук теперь у нас мы теперь прям вообще охотник так ну что Давай сюда пойдем. Мы можем пройти здесь. Поможешь? Да вы все так. Теперь моя очередь. Отлично. Ты видишь? Это же кувак Яку надо спуститься туда и узнать что в этом храме куак яку ну что побежали я буду смотреть своим супер пупер а мы точно по тропе? Ну уже. взором Это уж точно не тропа. так ну вот нам предлагают идти о камушки оп так, Почти держись. Почти прибыль, <свят> да? Да. Есть. Я Жесть. Пара шагов. Хорошо. Хорошо. Все сыпется, капец. В так, ну. Давайте посмотрим теперь, что здесь есть. А здесь у нас есть всякие ягодки. Так, есть вариант туда идти и... Может быть. Давайте тут изучим. Хочешь попробовать? Уровень кичуанского диалекта нужно повысить. Интересно, каким образом он повышается, но... Я думаю, мы это все-таки каким-то образом сделаем. Так, сосуд с порохом. В древности Киноварь использовали, чтобы получить ярко-оранжевую краску для керамики, настенных росписей, татуировок и религиозных церемоний. понятно. Хорошо. Типа змея, но не змея, да? окей okay. а может быть эту штуку надо разрушать нет время изготовления стрелы да? <laughs> по стрелам кстати все печально но я думаю может быть мы где-то их найдем от тот... наверху водяной башни должен быть клапан так, какая-то клетка. Наверху водяной башни должен быть клапан. Подожди, тут, тут покопать что-то можно. Что туда найдем. Так. Наверху водяной башни должен быть клапан. Эм. А куда мы это можем завязать? Только сверху, да? Мы вытащили, так что рука да, мне уже нам. Наверху водяной башни должен быть клапан. Наверху водяной башни должен да ты быть Ты запарила, клапан. я хочу что-нибудь увидеть. Так, лесенка у нас есть. Наверху водяной башни должен быть клапан. Так, а тут у нас стоит коламы. Складывают какао бобы и животный жир, предназначенные для жертвоприношений. Когда наступает сезон сбора урожая, наполненную канопу бросают на поле как дар по чамаме богини матери говорят что если богини примет дар то крестьянин соберет большой урожай а его скотина даст обильный приплод вот На такая вера не должен быть клапан э, доступные монолиты кичуанский язык знания древних Сейчас. может быть это как раз тот момент когда мы можем вот эту хрень и расшифровать Речь да о месте неподалеку. Две змеи охраняют жизнь и смерть. Я узник в кольце их вечной борьбы. Ну да, что ж вы такие. Я хотел посмотреть, что там будет. Но будет ничего, походу. Так. А вот еще какая-то хрень, которую мы пропустили. Давайте посмотрим. Как? Он сын бога солнца Инти и богини луны Пачамамы. Он управлял ветром и дождем. Хотя в некоторых легендах он повелевает только погодой, которая приходит с юга. А его брат Пачамак управляет погодой, которая пришла с севера. <к� Selbstverständrategy> ну, хорошо, что у них есть боги. <сớ emphasize> так, ладно, я понял, что мы тут все, что можно взяли теперь. Сюда мы не можем, да? И ни разу. Так. Ладно, я понял, у нас есть лестница. Так. И. Наверху водяной башни должен быть клапан. Так, хорошо, мы можем эту хрень крутить, а что будет крутиться? Я просто. Двигает мост. ага Так вода побежала сюда. Здесь мы можем что-то круто Вопрос, куда тяжело. толкать? Помоги мне. Давай. Куда только крутить? А, во, вперед, да? Ведро вода. Отлично. Разберемся, для чего тут Эх, ведро дырявое. М -м -м. дырявое, дырявое ведро. Раз ну давай. Если ведро дырявое, то смысл. Я долго не удержу. А я держу. Надо соединить мост и противовес. Придется его отпустить. Нам надо еще раз толкнуть колесо. Короче, когда вот эта хрень будет подниматься вверх, Получается, мне нужно будет выстрелить стрелой он туда. И намотать на эту хрень, да? Потом она... Оп, поднимет. И все, огонь будет. Так, вроде как так. Давай. Сейчас у нас все получится. Держи. отпускай там ах ты ж зараза а чё она не намотала-то блин Или мне в самый низ надо будет спуститься, ну-ка, погоди-ка. Ну давай, братан, еще раз. Я пойду в самый низ. Я побежал. Так, вроде сюда. О, да. Отлично. Так. Ну вот наш мостик. Ты чё, уже все перебежал? Ну ты даёшь. Наверное, нам сюда. Наверное да. Я сам бы хотел знать, что это. Кажется, это какой-то алтарь или... Помоги потянуть. Ладно. Что это? Это рецепт. Кажется, какая-то... Рецепт борща, приготовим упорщик Если Выход в той стороне без борща оставишь мужика этого орлиный глаз нажмите f4 чтобы использовать сценарий добье озарение озарение позволяет лари чувствовать животных и природные ресурсы вокруг себя ну окей Так, у нас тут есть вот ткань я полагаю так э, что у нас тут еще есть да. может быть какой-нибудь черепушка висит где-то нет жаль конечно Но вообще ничего нет ну пошли друг Мы ты мой бы в Не, у нас все и плохо ну, как все плохо у нас все хорошо потому что у нас забит под завязку Оп не похожи на руины в Мексике. Согласен, согласен. Эх! В записи отца что-нибудь говорилось про Перу? Нет, я к тому, что в Перу должен быть некий золотой город. Пойдите. Все искатели сокровищ про него наслышаны. Но на Мексике все обрывается, будто он потерял интерес или... или... Не знаю. В следующем томе речь о Сирии. Угу. Mm -hmm. Так. Проход. Так. Стоит ли нам вообще сюда ползти? Вот в чем вопрос. Не попадем ли мы в ловушку какую-то? Дурдом, блин. Для кого этого делали, а? Так. Таямба. Неизвестная территория. Игромница. Испытание. Ух ты, ё. Ну, логично, что это хрень, типа, вот она. Так. Деревья. Пипец какой-то. Так, тут. Туда придется забираться вверх. Держимся. Так, туда у нас никуда нельзя, поэтому только вперед. Упс. Походу нужно было ящичку прижать. Что ж, ладно. Пробуем еще раз. давай-давай-давай-давай-давай оп отлично все, да, тут ничего такого вон какая-то ловушка там есть правда держимся так, ну и тут так, тихо Вкусностей тут никаких нет да, для нас. Блин, мне вот интересно, почему вот... ...не срабатывает эта гадость. Так, ранец географа. Секреты найдены. Карта обновлена и чё себе тайник выживания гробница лагерь ресочка так ну ладно я рад Придется и это все а то есть это все пропасть Залезть нам предстоит вот здесь, да? Угу. Так. Сейчас мы делаем прыжок сюда-туда. Держимся так. А тут нам придется туда прыгать. Ну, все понятно. Так. На веревке, что ли, пойдем? Ну, давайте на веревке. Шататься придется. В смысле, ты все, что ли? Так, я понял. Нужно пониже, что ли? Давай ты пониже, пониже, пониже. Все? Во! Теперь вроде веревка пониже стала. О, стой, стой, стой, стой, стой. Да. Оп, и отлично. Так, что у нас тут ждет? Ничего хорошего, да? Предметы 20 века. О, -о, -о, О, ничего себе. Так, тут у нас. Отлично, ткань и всякие запчасти. Для изготовления шрапнели, улучшения оружия и костюмов, их можно найти в контейнерах с ресурсами. Что-то как-то их мало, по-моему больше было. вот на что-то они у нас потрачены были. Конечно же на оружие. Золотых слитков что-то стало меньше хотя нет ну ладно ладно так э -э -э значит у нас там есть кустик который мы можем потревожить я бы еще хотел чего-нибудь тревожить но походу тут более ничего нету да никакого лагеря совершенно ничего такого нет ладно я все понял эти стрелы я бы хотел забрать, но походу не судьба У меня нет места. согласен так, а теперь нам, знаете, что нужно сделать? нам нужно каким-то макаром а, вот она. вот оно решение опа, очки это что за хрень? погодите-ка так ради интереса сейчас а, да, бесполезно ясно, пустая трата стрел держись так, ну придется в сторону тогда прыгать в эти штуки явно нам не прыгнуть ну, вот смотрите, ради интереса хе Я же говорил, я же говорил Так, давайте все-таки налево прыгать Держимся Стоп Да за нафиг. Киш. Тут типа ловушка, но не ловушка, да? Так. А тут вопрос. Если мы прыгнем вниз, то нам ханам. если мы... Если мы попробуем вверх как-то подняться. Блин, да что, серьезно что ли? Вообще нигде нельзя вверх подняться. Вот там вот я бы хотел подняться. Блин, да серьезно что ли? Но. А с виду можно прыгнуть. Ну ладно. Обидненько. Да. Туда... Может как-то по-другому можно дойти. Сейчас посмотрим. Новый базовый лагерь. Спасибо. Механизмы. Тоже спасибо за них. Так, ну тут, конечно, максимум. Ну и тут есть место, куда мы можем протиснуться. Так, давайте быстренько посмотрим, что нам еще предлагают переделать. Но, да, да. Ничего, собственно, мы не можем переделать до сих пор, бикос наше оружие еще не труп. Это одно очечко, которое, когда-то озарение, Лараб чувствует животных и природные ресурсы вокруг себя. Э -э так, Орлиный Глаз 2. Улучшение возможности озарения позволяет чувствовать противников и хищников. И тут вот это вот еще. Рынок три увеличение длительности эффекта озарения. Давайте пока без этого боимся. Все-таки у нас... Да, вот цель. Целька моя туда направлена. Еще нужно два очка. Что же, давайте, наверное, здесь тормознем. И в следующий раз уже пойдем подальше. Пойдем дальше. Подальше. Просто дальше пойдем. Так, я yeah. вот этом тенечке Такими вот листочками я буду стоять Что ж, если вам понравился сегодняшний уходит до вот этого местечка Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и прожимайте колокольчик С вами был Офис Верк. всем огромное спасибо за внимание и всем пока!